приветствую вас дорогие друзья вы смотрите канал сова ЛПС. и с вами кэнди сегодня у меня необычное вступление потому что как вы можете заметить я зеленоглазая кошечка и у меня все зеленое я специально одела зеленый костюмчик чтобы передать привет моему любимому подписчику я абсолютно уверена что она поймет о ком я говорю потому что посмотрите ведь я одета как королева зеленого и сегодня наша любимая рубрика «Го-го-го». И сегодня мы с вами идем за, как угадайте, зачем? Конечно же, за моими любимыми домиками. На самом деле это не мания, я их не коллекционирую. Но как можно устоять, если видишь на Авито три домика за 100 рублей? Ребята, я не удержалась и я побежала. Поэтому я беру вас с собой и бежим вместе вперед. го магазин в городе это красное и белое но мы называем его по фински я jäväalkainen ну что мои котики я уже на полпути мне нужно идти куда-то вот все дома я еще не знаю точно сейчас дойдем туда будем смотреть номер дома и Будем вообще... Я в этих домах первый раз. Будем искать, куда нам надо пойти. Так. -с. Конечно, неплохо было бы, если бы номер дома хоть маленько светился. Номер 23. нам, наверное, следующий 25. -й. В общем, скоро будем на месте. Это, честно говоря, меня хам-шокер, Вот как я сейчас с этим всем из домой, это просто вообще. Но на самом деле я счастлива, они очень классные. Там, конечно, аксессуаров мало, но вообще огонь, придем домой посмотрим. такие магазинчики вообще такая милота мишечка вообще. Мишечка. смотрите такая штука есть у нас в городе здесь точками обозначены города побратимы нашего города вот наши города кировск привет привет все кто там живут это все наши побратимчики великий новгород привет великий Варкаус, Умео, это финка, Ярославль, Нойбранденбург, Феодосия, посмотрите какая красотища, Выборг, Дулут, если память не изменяет, это Миннесота, город Тюбинген, Моирана, город Алитус, город Нарва, город Йоэнсу, город Брест, Город Эчмиадзин и Ларашель. Если вы живете в этих городах, это города-побратимы для нашего города. Ю Всем привет-привет! Ну что ж, мои дорогие, я уже дома. И я готова показать вам домики, которые принесла. Итак, первый домик, который я вам покажу, это, это супермаркет. Нет, он с таким стеклом. Он, конечно, весь загрязнен. То есть, вот здесь прям наклеечки отодранные. Видно, что он такой весь заморашканный. Но при этом, смотрите, надписи сохранились. Свежая и органическая. Мы открытые каждый день с 9 утра до 5 вечера. Здесь табличка. Жалко, что она правда сорвана. Но я попробую, может быть, ее как-то подкрасить. Немножко красочкой. Написано, добро пожаловать... Добро пожаловать в супермаркет. Мы выбираем высококачественную, свежую органическую, свежие органические продукты. Угу. Ну, короче, это магазинчик. Вот так он выглядит. Здесь у него, даже видите, сорвана наклеечка, к сожалению. Но я посмотрю, что здесь на самом деле было нарисовано. И, скорее всего, сделаю свою наклеечку. Из предыдущих видео вы, наверное, уже поняли, что это не так сложно. И может быть это тоже я просто переделала на свой лад. Да, здесь тоже наклейка содрана. Вот так он выглядит внутри. Вот такой немножко грязненький, конечно, пыльненький, видно, что он, видать, долго хранился. Долго хранился, видимо, у людей, да, и, возможно, он уже просто не нужен, но, скорее всего, так и есть, раз они его все-таки продали. Здесь я вижу следы каких-то наклеечек. Вот, все такое кривенькое, все такое страшненькое. Вот это все я почищу, вот эту всю грязку. Я посмотрю в оригинальном домике, здесь наклейка приклеена кверх ногами, вот. В оригинальном домике посмотрю, какие здесь были наклеечки. Может быть, смотрите, да, вот здесь чего-то не хватает. Ну, вот здесь тоже вот какой-то фрагмент, это какой-то клей. Вот. Потом здесь вот э, имитация льда. Может быть, здесь какая-нибудь хранилась, там я не знаю. Может рыбка. Ну, вот. Похожие аксессуары, морковка и капуста. У меня есть просто отдельные такие вот как ну аксессуарчики тут еще такой вот интересный карманчик магазин это по моему журналы да то есть туда журнальчики можно сложить вообще классно а, смотрите полочка такая вот все это в масштабе очень классно смотрится по этих там прям такой вообще вчеравашка вот. и здесь тоже сорвана наклеечка прилавка но это все восстановимо я это буду отдельно заниматься отдельно и буду снимать видео про восстановление каждого домика который у меня есть потому что у меня их что-то уже подкопилось и я все не успеваю никак заняться ими хотя очень хочу и, и понимаю что но мне интересно это будет впоследствии тоже там для, для сериальчиков в общем вот такой классный домик я не знаю что здесь было здесь вот есть два крепежа один и второй может быть здесь была вывеска не знаю была ли здесь крыша Мне сложно предположить вот, потому что я вижу здесь вот эти вот зацепки и может быть ну, я не знаю для чего они то есть надо просто посмотреть что производитель предполагал снизу вот так здесь что-то написано сейчас посмотрим так ну здесь в принципе Название фабрики и написано Made in China, да, но внизу написано Япония. Может быть по заказу какой-то японской фирмы. В общем, этот домик первый, мне очень нравится, ребята. Это вообще огонь. Давно мечтала именно о домике о магазинчике. Как-то мне всегда было жалко денег купить новый, а... Вот такой, я считаю, просто бесплатно отдали. Это очень здорово. Второй домик, который мне отдали, это вот такой домик. так вот он выглядит снаружи. Это... Так, здесь написано, что это... Да, это скорее всего, музыкальная школа. Здесь какие-то нотки нарисованы. тут как-то лесенка такая прикольная. У него есть немножко второй этаж то есть пытику можно сюда посадить и здесь у него мне кажется что наверное вот это все-таки это вход в эту школу а вот здесь в этом месте какого-то фрагмента не хватает и я предполагаю что это скорее всего окно либо какой-то балкончик но в любом случае здесь уже моя фонталия я могу сделать все что хочу вот. не вижу в этом никаких препятствий тоже весь он пыльный грязный и вот я только просто его принесла, еще не протирала, и там весь фуфуфель. -фу. Видать боялся там. Прямо. И, кстати, очень классно, мне нравится, что здесь есть школьная доска. Следи как здорово. То есть, прям такой класс, класс. Вот, ящички. Смотрится все это интересно, симпатично, хорошее основание для какой-то прям такой уютной комнатки. Сюда можно, если это музыкальная школа, сюда можно музыкальные инструменты поставить. Или нет, это совершенно не обязательно. Можно, например, сделать просто ну, школу, класс, вот, стол учителя. Но до этого я рисовала сама в сериале "Школы", любовь декорация школы». Но вот сейчас у меня появилась школа, собственно говоря, чему я очень, конечно, рада. А здесь еще, смотрите, такая арочка. Не знаю, сейчас можно раскрасить. А тут у Красиво, очень симпотно. Ну и третий домик, который мне отдали, это по-моему, это все-таки пекарня, да, судя по тому, что я здесь вижу, это печка. Здесь не хватает какого-то сегмента, я не знаю пока, что здесь должно быть, но чисто визуально кажется, как будто здесь часы должны быть, но я не знаю, надо посмотреть, что там было, какая задумка. Также здесь такая вот наклеечка, здесь написано, что так... В пекарне сегодня предлагаются в 8 утра, смотрите, да, в 8 утра у них готов хлеб, в 10 утра багеты, в 12 у них в полдень круассаны и в 14 часов у них ватрушечки с ягодками, вообще огонь. На самом деле я бы вот и в реальную пекарню вот в такое бы с удовольствием ходила, потому что у нас в городе, к сожалению, такой пекарни нет, а чтобы прийти и прямо свежий хлеб купить. Именно в то время, когда он выпекается. То есть, смотрите, да, выпечка по расписанию. Вообще это очень здорово. С разницей, смотрите, в 2 часа. Ну, да, это нормально. Классно. Такая вот дверка, Все открывается. Пуки. здесь смотрите надпись на табличка спасибо и спасибо за покупку все это качественно сделано окошечко со стеклом это кстати то о чем я говорила о том что я люблю делать вставки в окна а здесь видите вставлять ничего не надо уже все стоит с другой стороны вот кстати вот здесь нету то есть это прилавок скорее всего это прилавок да точно Надеюсь, с этой стороны выставляются продукты, а с другой стороны покупатели могут прийти посмотреть, что там продается за стеклом. Да? Никто ничего там не стыдит. Хотя в мире GPS, по-моему, это не актуально. Что тут еще? Я вижу такую вот прозрачную витрину. Классненькая она с бортиками. Отсюда ничего не попадает. Так, что еще я вижу? Здесь какой-то кусок клея. Явно что-то прям конкретно отодрано. У меня есть даже такое подозрение, или бы наоборот может было приклеено, не знаю. Но есть подозрение, потому что я забирала в семье двое детей и девочка, кстати, ну, девочка там, но ну, она не, такая еще не взрослая. Но может просто ей не интересно, она не играет. А Какие-то видимо детальки из этих домиков может быть поддирали там все, что хотели. Но это их право. Вот такая духовочка классненькая вообще. Мне очень нравится этот домик вообще просто огонь очень, очень красиво я не знаю тут открывается вот нижняя по моему нет ставочка но вот тут открывается там ни нет в дымоход нет, нет ни, ни, ни сверху ни снизу нету туда прохода но в любом случае смотрится очень классно немножко масштаб такой как для сольвания вот. фемлис очень прикольно смотрится для FPS тоже подходит опять же все грязное то есть надо чистить проводить в порядок вот такие обновочки сегодня такие новости канала я надеюсь вам интересно было сходить со мной сегодня правда я мало куда попала мало интересных вещей в городе или тех которые я еще вам не показывала потому что по-моему я уже переползала все что могла правда впереди у нас будет еще один go go мы с вами пойдем на фестиваль, зимний фестиваль, который проводится каждый год в нашем городе. Там очень много всего, конкурсы, всякие, в общем, всякое-всякое, много придумывает город. Это очень классно, интересно, я обязательно вам покажу. Но это пока что секретик и секрет, я не буду все раскрывать. А об этом в следующем выпуске гоу А сейчас я хочу вас поблагодарить за просмотр. В очередной раз напоминаю вам ставить лайки под видео, писать комментарии в сообществе канала или под видео, если его не переводят в рамк для детей, потому что последнее время я стала ставить м -м, видео в режиме а, не для детей, но для тех, кому еще нет 18. И надеюсь, что YouTube понимает, что мои зрители, в общем-то, не лялечки. Да, и моя статистика, как раз и аналитика об этом говорит. Но сам канал все равно детский, тут не поспоришь. И поэтому здесь, как говорится, ну у них есть все права. Я только предлагаю, и если оставляют в таком режиме, то я рада, перевозят обратно в детский режим. Ладно, я согласна. В любом случае, очень рада всем вашим комментариям. Также прошу вас подписаться на канал. Это главная поддержка, канал, который вы можете сделать. Ну и также у меня всегда есть о чем с вами поболтать. Но, наверное, сюжет этого видео подошел к концу. Поэтому я благодарю вас за просмотр, мои дорогие. И до новых встреч. Субтитры